Так, так. Кажется, у меня получилось. Так, звук есть. Здравствуйте. Здравствуйте, Оля, еще раз. Дайте, пожалуйста, знать, как нас слышно, видно соли вместе. Мы вроде подключились, уже по стандартной процедуре прошли все наши технические моменты. Напишите, все ли ок, все ли хорошо. Я, кстати, признаюсь, что я сегодня первый раз выезжала в офис после карантина и очень переживала, что я не успею вернуться домой до эфира, потому что такие пробки десятибальные, что такое ощущение, что это не просто ослабление карантина, а все уже вышли в рабочее русло, и мы как раз об этом сегодня поговорим. Я хочу представиться вдруг, кто-то еще не знает, хотя я знаю, что с нами здесь все те, кто посещает и наше офлайн мероприятие, и онлайн нашу площадку. Меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании ⁇ Когрупп ⁇ более семи лет мы занимаемся тем, что мы привозим в Украину международных спикеров и помогаем повышать культуру ведения бизнеса в Украине. Также мы являемся создателями площадки People Management, это площадка равны, где топ-менеджеры и владельцы бизнеса обсуждают самое главное, самый главный ресурс компании — это люди. И вот, собственно, People Management life Talk — это тот проект, который у нас родился на карантине. Мы всегда были за личное общение с нашими гостями, с нашими слушателями, но в нынешнем условиях мы, конечно же, не можем оставаться в стороне. Мы знаем, насколько важна сейчас всем нам поддержка, и мы ее осуществляем вот так вот в онлайн с помощью Zoom. И сегодня у нас уже 18 эфир, и я мега рада просто, что у нас сегодня такой гость эфира — это Ольга Любченко. Ольга, она практикующий психотерапевт с 20-летним опытом. Сегодня, когда мы с ней проверяли, связь тестировали, она несколько шепнула на ушко, с чем, конечно, сейчас сталкиваются с теми трудностями топ-менеджеры и владельцы бизнеса. Сегодня я обязательно порасспрашиваю об этом больше. Мы с вами работаем в стандартном режиме. Первая как бы, половину нашего эфира там, я задаю вопросы, а потом у каждого из слушателей, конечно, будет возможность задать вопрос лично Ольге и получить ответ. А, я также могу добавить, что Оля у нас автор более 80 разнообразных образовательных программ, и точно у нее есть чему поучиться. Я лично с большим удовольствием и нетерпением хочу уже начать, только по одной простой причине, что я тоже собственник, и у меня тоже есть команда, и я тоже могу сказать, что для меня... А... Не так страшен тут вирус, как вирус паники, с которым мы столкнулись. Ольга, расскажите, что вы видите со своей стороны, что сейчас происходит у владельцев у менеджеров, как работать со своим психическим состоянием, и что вы наблюдаете в целом за этих два месяца? Алёна, еще раз добрый вечер, спасибо. Буквально два слова о себе, почему вот я буду говорить в определенном ключе. Я действительно психотерапевт, я занимаюсь психотерапией больше 20 лет, и специфика моей деятельности такова, что я работаю только со здоровыми, нормальными людьми, я не работаю с патологией. Я работаю в области психологии лидера, я сопровождаю владельцев компании, первые лиц компании, я сопровождаю политиков, то есть тех людей, на ком ответственность за какие-либо проекты. И вот сфера моей как раз интересов — это личность как предприниматель, личность как протагонист. И вот как раз что с ними происходит, попробуем сейчас с вами вместе разобраться. Особенность этого кризиса в том, что люди столкнулись с ситуацией кризисной, не совсем объективной для них. Они понимают, что с точки зрения их бизнеса, с точки зрения их усилий, с точки зрения экономической ситуации они могли бы нормально работать, но есть определенные внешние препоны, которые их останавливают. И это вызывает, наверное, самое сильное раздражение и самое сильное внутреннее неприятие, потому что, ну хорошо, а, подождите, я тут вот все, что могу, я делаю, вдруг меня внешне искусственно со стороны останавливают. Предприниматели люди деятельные, у них даже вот слово предприниматели – это человек, который стремится все время что-то делать, предпринимать. И их сейчас закрыть и заставить сидеть дома очень и очень тяжело. А, нехорошая вещь, которая происходит у нас в обществе, я не знаю, Ален, вы меня там, наверное, простите, и наши слушатели тоже позволят мне как бы такое отступление, но я сторонник той позиции, что то, что происходит сейчас с нами, это определенный социальный эксперимент, в котором мы с вами участвуем, и которыми, к сожалению, мы с вами становимся подопытными в данной ситуации. Я не сторонник карантина, я вам честно сразу скажу. Я сторонник шведской модели принятия той ситуации, которая сейчас есть. Я, в отличие от вас, все это время была в офисе, и я работала. Да, мы ушли в онлайн режим, да, безусловно, я не подвергаю своих клиентов там, искусственной опасности, но я продолжаю работать. Я сторонник того, чтобы во всей этой ситуации максимально сохранить э, собственную деятельность. Это не значит, что моя позиция, я призываю всех там нарушать там какие-то социальные требования, которые есть. Я абсолютно всем своим клиентам говорю, ребят, сохраняйте голову на плечах, смотрите на ту ситуацию, которая происходит, как на внешнюю манипуляцию со всеми с нами. Если мы можем сохранить внутреннюю позицию, адекватности, не поддавшись той информационной атаке, которая идет на нас, особенности с, ну что мы больше всего каждый день провести, да, это новостные какие-то сайты, это фейсбук Заголовки новостных, да, порталов да. и ленту фейсбука, вот. в принципе, инстаграм, там, да. вот самое главное, вы знаете, очень фильтровать восприятие то, что там пишется. Но мы с вами помним, как в начале карантина, ну, совсем паника была, ну, то есть совсем, вот, знаете, эти заголовки, эти посты были мрачные, очень тяжелые, вот все только следили за этими заболеваниями. Сейчас, к окончанию карантина, однозначно этот градус упал, Заголовки совершенно другие, однозначно, если посмотреть, найти так, между строк почитать, о чем люди пишут, люди пишут о том, что мы хотим свободы, мы хотим контакт с природой, хочется делать что-то, мы устали сидеть без действия, и потихонечку, потихонечку, знаете, вот этот интерес к тому, а что же там происходит с этим коронавирусом, он очень сильно падает. Пробки начались не только сегодня, если вы помните, уже на прошлой неделе выезжали... 24-го. Пробки. И такое э, впечатление, что весь Киев уже работает. А сегодня действительно люди вырвались на свободу. И я считаю, что это просто праздник. И вот пробки – это критерий того, что все, кто мог выехать, все выехали. И это нормально, и это здраво. Вы знаете, я сегодня еще прошлась по магазину. И я, мне бы очень приятно было видеть людей без масок. Люди уже не боятся. Вот понимаете, вот той паники, вот того страха, который был в самом а начале, нет. И, и вот это самое главное. Снижается страх. Вот то, что снижается страх, это, с моей точки зрения, самый такой позитивный момент, который вообще во всем этом может быть. Потому что если говорить о всем этом вирусе, ведь посмотрите, что происходит. Нас запугивали. А мы знаем, что есть три самые такие активные манипуляции, с помощью которых нами с вами управляют. Это в первую очередь, на первом месте всегда страх, потом чувство вины, да, и спровоцировать у человека сомнения. Вот три инструмента, через которые нами с вами максимально манипулируют. И вот то, что происходило сейчас в связи с коронавирусом, с моей точки зрения, один из самых негативных моментов в в социальном контексте мировом, который может быть происходить, потому что был использован самый сильный инструмент – страх смерти. То есть нас с вами запугивали, запугивали очень жестко а, угрозой там, жизни нас самих, наших близких, наших там, людей, с нашего окружения. И это, наверное, ну, такое… Я думаю, что человечество глобально, оно все-таки более мудрое, чем вот ситуативно сейчас. Через какое-то время, когда мы посмотрим на эту ситуацию вот так назад, оглянемся, то, знаете, изучая данный там, исторический прецедент, который у нас случился, он абсолютно уникален. Я думаю, что мы и сами, и наши потомки будем на это смотреть более здраво, чем сейчас, когда мы в этой вот ситуации находимся. Это всегда особенность нашей человеческой психики. Постфактум всегда легче проанализировать, чем когда ты пиково сам проживаешь эту ситуацию в момент здесь и сейчас. Я, Я с... считаю, что очень негативная ситуация, в которой мы находимся, в первую очередь, ребят, нужно фильтровать сознание, фильтровать информацию. Освобождать свой мозг от тех информационных атак, которые нам навязывают э, все виды средств массовой информации. Вот это задача номер один. Если удастся не включаться на ту информацию негативную, которая идет абсолютно со всех источников, это называется сохранить идентичность. Вот максимально сохранить свою внутреннюю идентичность. Вы знаете, все эмоциональные процессы они как спокойно налаживаются, И Это, знаете, ну да, внешний кризис, да, внешняя ситуация, но ты в этом кризисе умудряешься сохранить себя. Ну как-то так. А вот при всем я, пожалуй, соглашусь, что действительно это было такое управление на чувстве страха, но при этом ну как, бы, как предприниматель, как бизнесмен и общаясь со многими бизнесменами, они говорят, чувств, над чувством страха преобладает чувство страх бедности. Не только да. страх смерти, да, то есть и как здесь быть, как сохранять здравый разум, ну, кроме того, чтобы максимально фильтровать информационные потоки. То есть все равно у бизнеса падают обороты, то есть вынужденно нужно сокращать людей, вынужденно нужно пересматривать стратегии, резать косты, думать наперед, на опережение, что, возможно, осенью будет повторение, и нужно уже сейчас предусмотреть, как при всем при этом сохранить топ-менеджер сегодня здравый разум. Ален, если мы помним, какие задачи перед топ-менеджером стоят, то, знаете, есть такая хорошая фраза. Вы мне напоминали, да, что я часто работаю с фильмами, я предлагаю фильмы в качестве анализа таких учебных материалов. Один из фильмов, который я просто обожаю, очень люблю, это «Чужие деньги» с Дыни Девитом в главной роли. Там есть у него фраза, которую я специально вчера себе включила и напомнила этот диалог. Он говорит, что, поймите, это, бизнес — это игра. И я, говорит, игрок. Его м, стращают, что вот будут новые законы, новые условия. Он говорит, ну хорошо, говорит, вы ведете новые законы. говорит, Вы поменяете правила игры, но игра-то останется. А раз игра останется, значит, я адаптируюсь, значит, я перестроюсь. Вот это вот истинная, правильная психологическая позиция. Вы понимаете, когда руководитель, когда предприниматель четко помнит он вообще чем занимается? Давайте не путать бизнес и благотворительность. Задача любого предпринимателя до банальности проста. Мы занимаемся бизнесом для того, чтобы извлечь прибыль и ничего другого. Я сейчас понимаю, что в меня сейчас полетят камни, потому что у нас куча теорий там, социальной ответственности бизнеса и все остальное. Господа, социальной ответственностью бизнеса нужно заниматься тогда, когда у вас все остальное прекрасно на предприятии. Если предприятие или лодка, знаете, тонет, то первая задача его спасти. В кризисных ситуациях любой руководитель должен в первую очередь помнить о том, что нужно сохранить предприятие как таковое, то есть сохранить ту структуру, которая генерирует прибыль. Все остальное а, безжалостно нужно отсечь. И вот здесь я понимаю, что очень мы, мы люди, и это сложно, и у нас ответственность за других людей. Одна из наиболее таких важных проблем, которая сейчас возникает, а что делать с персоналом, как его сохранить или его не сохранить, оплатить а зарплату, а не платить зарплаты. А, не знаю, там, сталкивались ли вы, но вот то, с чем ко мне чаще всего люди обращаются, Понимаете, мы же в ответе за тех, кого приручили. Ну, да, Знаменитая фраза экзопери. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И мы отвечаем за тех людей, которые с нами работают. Но, ребят, давайте не путать ответственность, еще раз повторю, с благотворительностью. Нужно сохранять тех людей, которые являются костяком структуры. Те, которые для вас наиболее важны, эксперты, специалисты, те, без которых предприятие не сможет существовать. М -м, любой вам хороший специалист да, по управлению скажет, что таких людей обычно какой процент на предприятии, ну, если честно? Ну, по-честному, самых таких процентов 30. Совершенно верно, 30%. Вот эти 30% нужно любым способом сохранить. Вот их нужно сохранить. Потому что без них ваше предприятие не сможет функционировать. И как бы ни было тяжело, но весь остальной персонал, мы как предприниматели должны, вот сейчас услышите мое слово, мы должны сократить. Потому что мы должны выжить. Если мы выжим, если предприятие будет работать, если мы сможем остаться на плаву, мы наберем потом людей. Но самое главное, сохранить тех, которые для нас генерят основные потоки. И вот здесь это тоже хорошая педагогика для всех остальных людей, потому что они должны понимать, если мы хотим быть рынком востребованным, особенно в той турбулентности, в которой мы находимся сейчас, мы должны быть интересны для этого рынка. Нужно постоянно прокачивать собственные способности, свои навыки. Да, для того, чтобы современный рынок в нас был заинтересован. А когда мы претендуем получать определенную высокую зарплату, не предлагая рынку в ответ какую-то экспертную свою ценность, а потом обижаемся на предприятие, что сложная ситуация, оно нас сокращает, ну, ребят, на что, знаете, как, чего что на зеркало пинять, если рожа крива? Понимаете, я, может быть, немножко жестко говорю, но я говорю для тех предпринимателей, у которых возникает внутренняя дилемма, а как же быть, да, вот как быть, вот, вот как в этой ситуации, я же не могу там оставить людей без заработка, понимаете, давайте мы сохраним такую вещь, отдавать мы можем от избытка, когда не хватает самому, когда сам не можешь выжить, что ты можешь ждать, кроме той пустоты, которая внутри у тебя. Алёна, я не знаю, как моя позиция, жесткая или нет? Мне Это, на самом деле очень нравится. Сама. Я люблю такую правдивую информацию. Она не всегда лестная. Это а не Для лайков. Я думаю, что те нас, слушатели, нас, кстати, я сейчас скажу, сколько в эфире, в прямом эфире, нас 86 человек слушают сейчас. Наверняка тоже как бы разделяют ценность того, что лучше горькая правда, чем лестная ложь, да? и мы сейчас как раз говорим не просто о каких-то позитив новостях, мы говорим о той реальности, наверное, в которой мы сейчас находимся и, конечно, вынуждены к ней неизбежно адаптироваться. Собственно, отсюда мне, наверное, следующий будет вопрос, да, в силу того, что, ну, то есть, казалось бы, что люди уже некоторые вышли работать 24 апреля, кто-то дождался сегодняшнего дня. Тем не менее, там, сегодня наше правительство заявило, что вряд ли официально карантин закончится там 22 мая, то есть еще будет продление. Соответственно, там для владельцев бизнеса стоят вопросы, как адаптировать людей к нынешнему режиму, ну, то есть дальше, то есть выводить их на работу, как доставлять их на работу, каким транспортом, там, оставлять, оставлять их дальше в онлайне. И вот это, все, когда ты не понимаешь, когда это закончится, ты находишься в постоянном напряжении, то есть у тебя наверняка это вызывает какие-то там психологические сложности. Вот давайте о них поговорим, вот как справляться с этими трудностями. Ал ⁇ мы психологи, люди противные. И знаете, как вот, когда, например, меня очень часто просят помочь топ-менеджеров прособеседовать на какие-то высокие позиции при наеме на работу. А, и один из пунктов, который я пытаюсь выяснить в общении с человеком, это то, что называется личностная зрелость. Вы знаете, что такое личностная зрелость? Это умение, это способность работать в ситуации неопределенности. Вот у нас с вами сейчас такая ситуация неопределенности классическая. Вот как раз и проверяется уровень зрелости того руководителя, что он как из себя личность представляет. Он может или нет работать в ситуации абсолютной неопределенности. Мы действительно не знаем, что у нас с этим карантином будет, когда он закончится, закончится ли он в ближайшее время, у нас будет это послабление или наконец он у нас окончательно завершится. И здесь решение, вот уровень зрелости решения принимает человек безусловно там каждой конкретной ситуации у людей разные бизнесы разная ситуация я знаю что очень многие структуры продолжали работать например сервисные структуры я не знаю там то что связано с энергетикой то что связано с медициной с там почтовые услуги еще какие-то смотрите эти службы продолжали работать во время карантина и знаете что самое интересное ведь по статистике в этих компаниях процент заболеваемости практически равен нулю, он очень-очень низкий. Почему? Почему? Да когда ты зрело относишься к, к этому процессу и просто соблюдаешь там ну, элементарные гигиенические какие-то нормы, то абсолютно все процессы можно наладить, и они будут действовать. И вот здесь я просто считаю, что каждый руководитель, он должен спокойно смотреть на, там, ту специфику деятельности, которая у него и принимать решение только руководствуясь логикой своих экономических интересов. Потому что еще раз напомню, не нужно забывать, что основная цель, которую мы преследуем, будучи предпринимателями, это извлечение прибыли. И мы должны смотреть, насколько вот данная ситуация позволяет или не позволяет организовать процесс нашей там, нормальной работы на данный момент. Доставлять людей можно, Выводить людей на работу, если ты соблюдаешь определенные нормы, которые должны быть там на этой работе, можно организовать там измерение температуры каждого сотрудника на входе в офис, по-моему, элементарно. Ну, правда, но ну, это элементарные вещи, которые любой руководитель может наладить там в считанные минуты. Поэтому просто нужно брать и делать. Понимаете, нельзя поддаваться информационной атаке, которая идет нас, и, соответственно, нельзя позволить внутреннюю панику. Ребят, спокойно берем и делаем. Моя позиция такая. Ну, в принципе, я соглашусь с тем, что мы находимся в режиме неопределенности очень давно. Мне кажется, наверное, самый лучший стресс-менеджер, не в Украине. У нас как не восьмой год, так девятый, как не девятый. Как двенадцатый, так война, как не война, так у нас теперь всемирный карантин. И тем не менее, что делать, ну, когда вот такое количество вызовов, и тебя вот реально накрывает волна раздражения, после чего преследует желание вообще все бросить, вот все. Ну, как бы я больше не бизнесмен, я больше не предприниматель, у меня больше нет больших целей, у меня нет глобальных там каких-то намерений от этого бизнеса, сяду в свой домик, закроюсь и там столкнусь с панической атакой. Ну, паническая атака это немножко не то, то, что вы изначально описываете. Это скорее близко, знаете, к такому невротической или депрессивной форме, когда опускаются руки и ты понимаешь, что твои усилия абсолютно бесполезны и хочется как-то по-другому. А вот паническая атака это другое, да, когда человека накрывает волна и у него паника. Давайте по, ну, по порядку. расскажу, что делать в одном случае, что делать во втором случае. Ну, длинный, ну, скажу, какой мой, мой совет? Профессионального ответа. Мой совет номер один, ребята, сесть в машину и на природу. Класс. И, не, и смотрите, у нас уже все, у нас уже никто не гоняет за то, что вы выйдете на природу. У нас уже полицейские не останавливают, и штрафы не выписывают, потому что они четко поняли, что ну, не работает да, данная система. Сядьте в машину и уедьте на природу. Возьмите, разведите костер и проведите там весь день, если есть возможность, просто вот в таком вот контакте на природе, а еще лучше, когда есть возможность, знаете, созерцать горизонт. Если у вас рядом, там, не знаю, днепр, века, водохранилище, море, идеальный вариант, когда вы остаетесь один на один с собой, вокруг природа, вы, вот, вы там, знаете, в этом, знаете, спокойном контакте вы можете послушать, сказать, сейчас потрясающие птицы поют, почувствовать эти фантастические ароматы трав зеленых, сейчас цветы распускаются. И просто спокойно вот впустить в себя вот это умиротворение, которое присутствует в природе. Вы увидите, что к концу дня вы уставший, надышавшийся кислородом. Вернетесь домой, ляжете спать, во-первых, вам будут сниться совершенно другие сны. И утром проснетесь, у вас появится снова силы на то, чтобы а, спокойно посмотреть на ту ситуацию, в которой вы находитесь, и найти решение. Возможно, вам одного дня будет мало. Окей? Пусть это будет 2-3 дня. Мы на этом карантине сидим, нас все равно никто никуда не гонит. Пустите в себя вот это спокойствие и природы. А если у вас есть дача, есть возможность поковыряться в земле, взять лопату, грабли и вот поработать, а еще лучше поработать в руками, что-то сделать землей, это вообще идеальный вариант. Потому что достаточно 2-3 часа вот такой работы, и вы увидите, как у вас внутреннее состояние, вот такое вот, знаете, все-все пропало, все пропало, ничего не хочу, это сколько можно, ничего не получается, а тут еще вот это, оно начнет отпускать. Вот просто отпускать, вот знаете, вот как будто земля возьмет и вытянет из вас это. День-два, в голову приходят мысли, вдруг, вот вдруг, ты понимаешь, а можно еще вот так, а вот здесь есть такое решение, а можно вот там, я не знаю, все переорганизовать, их вот сделать с другой стороны, и возвращается вот этот вкус жизни и желание действовать, что самое главное, вот этот вкус, вкус предпринимательства. Это же никогда нельзя терять. Это смысл вот того человека, который занимается бизнесом. У не нас знаю. Светлана пишет в чат, месяц уже на природе не помогает. Чем на природе? Вы смотрите просто или вы что-то делаете? Или вы параллельно продолжаете включиться в интернет и сидеть читать вот всю ту чепуху, что у нас пишут, ну, не обижайтесь, ребят, в Фейсбуке или еще где-то? Я говорю о полном отключении от сети, от полном отключении от того фона, который вот происходит в информационной обработке. И Когда вы вот уходите вот в такой вот контакт внутренний, это контакт с самим собой, вам нужно спокойно, вы вот знаете, первое, выкинуть любые депрессивные, панические вещи из себя, а второе, спокойно подумать о том, как бы способе действия, который может быть эффективен в данный конкретный момент. И я вас поверю, у вас начнут приходить, поверьте мне, у вас начнут приходить эти идеи в голову. Но здесь еще такой важный момент. Ребят, вот когда они пришли, есть один такой вот секрет. Их не надо записывать, их не надо, там, знаете, откладывать на потом. Нужно взять и сделать вот то, что пришло в голову. Вот вы сообразили, что, ух ты, а можно попробовать в данной ситуации, там, в данном там, искусственном ограничении, мне не нравится слово карантин. У нас карантина в стране нет. У нас есть ситуация, когда нас насильно загнали в ситуацию само... самоизоляция. Что, да, назовем так, самоизоляции. Но опять же, это же мы принимаем решение, нам быть в самоизоляции или нет. Обратите внимание, государство уже жестко, даже с помощью штрафов нас туда уже не загоняет. Это мы принимаем решение, нам в этой самоизоляции сидеть или нет. И как нам действовать или что нам делать в этой самоизоляции. Ребят, вот поймите такую вещь, не позволяйте сделать себя, ну как вам так, мягко сказать, да, Болванчиком, которого ну, ставят в определенную позицию. Я не знаю, я постаралась максимально корректно выразиться. Доходчиво. Я корректно да, постаралась. Поймите, это нам принимать решение, кто мы по жизни и какую позицию нам занимать. И вот не нужно помнить, не надо забывать о том, что ваша жизнь принадлежит только вам, и вы имеете право распоряжаться так, как вы хотите. И если вы сейчас решаете, что все, у нас карантин, мне не дают, я не могу действовать, у меня ничего получается, извините, но это позиция жертвы. Человек с активной жизненной позицией, он просто любые внешние факторы принимает, как у окей, хорошо, это еще один вызов, но посмотрим, кто кого. Я умнее, я протагонист своей жизни, я за нее беру ответственность, я в любой ситуации найду, как выжить. Это позиция победителя, это психология победы. И вот здесь вопрос, кем мы хотим быть, мы для себя, по жизни, какую роль выбираем. Мы выбираем человека, который э, в любых обстоятельствах побеждает, или мы выбираем позицию человека, который внешние обстоятельства использует как алиби для себя, для того, чтобы оправдать собственную несостоятельность. А что делать, когда... Побед... Вот он такой победитель по жизни, это там подтверждается результатами, достижениями, но вот почему-то эта ситуация ну, выбила почву из-под ног, он ему так кажется, ну, я уже не такой уж и победитель, и не такой уж я масштабный, а может мне просто спуститься на землю и, как бы, и просто принять эту ситуацию? Вот как, когда ты сам подвергаешь сомнению собственную как бы, победительскую функцию, да, победительскую роль в себе? Ты сам ну, себя начинаешь дисконтировать и девальвировать изнутри, хотя, может быть, внешние факторы, внешних там причин для этого не было. А, слушайте, да это нормально. Мы, мы ж живые люди, и периодически накрывают всех. И мысли такие посещают абсолютно всех. Но здесь нужно так, знаете, как позволил себе немножко, вот поймал себя на этом, а потом, как Мюнхгаузен, берем себя за шиворот и, знаете, вытаскиваем из этого болота, причем, обратите внимание, вытаскиваем не только себя, но еще и коня, да, вытаскиваем вместе с конем, вместе с лошадью. А любыми способами подпитывайте в себе вот этот дух. Любыми способами. Если есть хорошие настоящие друзья, особенно этот способ мужчинам подходит, это не женская дружба, это специфическая вещь. Вот Если вы мужчина есть настоящие классные друзья, которые разделяют ваш взгляд на жизнь, Хорошо общение с ними. Вот поверьте, вот для мужчин этот метод хорошо работает. Но главное, чтобы друзья не были в такой же потерянности, как и вы. Это вытаскивает, потому что ты с ними пообщался, и ты видишь, а, ну ничего нормально, да, сейчас там, тут передоговорились, тут есть возможность, тут еще что-то в этом духе, и возвращается эта ситуация. Потом э, хорошо, очень хорошо работают какие-то вещи, которые стимулируют внешние книги, фильмы. Музыка, не знаю, где-то какой-то жизненный пример человека, который не сдается. Ну вот знаете, просто самому себе напомнить, вот знаете, подкачать себя такими вещами. Но самое главное, ребят, есть, есть такая вещь, я не знаю, как это объяснить там быстро в коротком интервью. Вы поймите, вот с точки зрения природы внутри нас есть то, что в Библии было написано «Царствие небесное, небесное внутри тебя». Источник жизни, он не внешний, он внутри. Нам нужно вот эту жизнь внутри почувствовать любыми способами. А для этого нужно найти во время вот этой самоизоляции возможность подпитать свой эгоизм. Вот подпитать свой эгоизм. Сделать что-то для себя приятное. То, что на данный момент может позволить мне, вот знаете, почувствовать вкус жизни. Что мы можем сделать в самоизоляции? Ну, Во-первых, та же самая природа. Едьте на природу. Что-то вкусненькое, где-то какой-то приятный, интимный внутренний момент. Ребята, вы дома длительное время находитесь. Да сделайте дома ремонт. Да сделайте какую-то перестановку. Да переберите весь хлам, выкиньте его наконец, Сделайте так, чтобы в доме вот было тотальное пространство, которое вам соответствует. То есть... Любое простое физическое дело, направленное на то, чтобы сделать себе приятно. Методов масса способов утилизировать негативные эмоции, правильно И вывести страхи из себя. Да, да, совершенно верно. Методов их много. Главное, вы их применяете любые, вот абсолютно любые. Лишь бы вы вот этот вкус жизни снова почувствовали, чтобы вы просто почувствовали, что вот просто хорошо жить. Вот как говорят, утром проснулся, улыбнулся от того, что ты живешь. Вот если только вы поймали обратно вот это состояние, что вам просто нравится жить, и жить это классно, все, мысль у предпринимателя, она тут же начнет действовать в правильном направлении, она начнет находить решение. Потому что если мы умеем сохранить внутреннюю идентичность, вот этот контакт с собой, то какие бы сложные внешние обстоятельства ни были, ребята, я вам гарантирую, мы выживем. Если же мы теряем себя в этой ситуации, все, мы потеряли абсолютно все, мы потеряем и бизнес, и социальное положение, и деньги, нельзя терять не допустить. Себя. Как не допустить того, чтобы ты там, потерял себя? Ну, вот Как не уйти вот, за пределы грани? Как там звали в собачьем сердце профессор Преображенский, как он говорил, не читайте в салитских газет, когда там за обедом. да? Так других же нет. Так вот никаких и не читайте. Я не знаю, я ответила? Не читайте вы эту ленту новостей, не сидите вы там в этом фейсбуке бесконечно. Не читайте вы, простите, но весь информационный хлам, я более грубо хотела сказать, который изливается на вас, отключитесь, и, знаете, вытащите себя из розетки, переключитесь на простые вещи, связанные только с вами. Вот как только вы из розетки выключитесь, как только вы уйдете в другой информационный поток, в другое внутреннее энергетическое состояние, я вам гарантирую, вы увидите, что ваше внутреннее, вот, вот этот вот, знаете, такой вот депрессивный какой-то, сейчас уберем терминологию подавленное состояние, оно потихоньку, знаете, опа-опа, начинает развеиваться, оно начинает выходить. Самое главное, вот, когда вы поймали, что, знаете, поймали вот эту вот внешнюю панику, которая к нам извне приходит, первое, что нужно делать, ребят, убрать внешнюю подпитку, подпитку негативом. Уберите вот эту всю токсичность, которая сейчас есть в информационном поле. Максимально сосредоточьтесь на том, что может изнутри питать. И все. И все. И вы знаете, как-то смотришь так, совершенно по-другому начинает, мир играть красками, и ты воспринимаешь эту ситуацию не настолько негативной, как вот казалось бы еще там утром или вчера, казалось, все, мир вот рушится. Вы Знаете, он не рушится. Более того, он очень хорошо себя чувствует. Это мы себя плохо чувствуем в данной ситуации. А миру хорошо, в мире ничего плохого не происходит. Абсолютно ничего плохого не происходит. И чего-то ужасного для нас его нет. Можно справиться абсолютно совсем. Еще раз напомню, могут поменяться правила игры. Но ведь игра остается. Играть. Слушайте, я знаю, надо такую, как вы, в каждую корпорацию, в каждую компанию после самоизоляции. На самом деле, у меня даже недавно спросили, Алена, какая самая востребованная профессия будет после карантина? Я говорю, психотерапевт, потому что на самом деле нужно каждому мыть голову изнутри, как только она чистая изнутри, то, собственно, и мысли и действия рождаются уже в ответе за собственные решения, они а связаны на внешних обстоятельствах. Слово тоже вот в рамках наших эфиров, там, предыдущих, 17 там, в основном звучал тезис, что вы же вот компании, которые смогли быстро адаптироваться, там, к этой реальности, скажем так. Вот, и тут вопрос, как же прокачать вот этот скилл гибкости и адаптивности к себе, если, то есть, например, адаптивности нет в базовой комплектации, если человек в априорик привык к безопасности, к стабильности и все тому подобному. Давайте об этом. Самые негативные слова, которые можно вот сказать мне при на собеседовании это когда приходит ко мне человек и говорит, я хочу стабильности и безопасности. Вот на нем сразу ставится крест. Вот просто. В нашем мире стабильность и безопасность. ребят, это прошлое, это прошлый век, об этом можно забыть. Просто забыть. Если вы до сих пор к этому стремитесь, вы должны понимать, вы вне игры, все. Вы старики, сколько бы лет вам не было. Понимаете, ко мне приходят на собеседование 20-летние, 20-летние, Алена, не поверите, сидит передо мной 20-летний парень на собеседовании и говорит, я хочу стабильности. Я смотрю на него и думаю, ну старичок ты мой, что ж с тобой делать-то? Ну где что твоя стабильность в 20 лет? Я сейчас, может быть, утрирую, ребят, но это правда, Вот поймите. Стабильность и безопасность, если до сих пор это определенные ваши внутренние критерии, это говорит о том, что вы не умеете выстроить свою жизнь, раз. И второе, ваша система мышления на сегодняшний день осталась в 20 веке. А мы, слава богу, уже 20 лет живем в 21 веке. В 21 веке это не работает. Вот первое, что нужно, к чему себя нужно приучить, к тому, что, ребят, никакой стабильности, никаких гарантий в будущем не будет. И если вы не готовы этого принять, вы всегда будете вне игры. Все. Вот точка. Да, Однозначно. И это факт, который нужно принять. Вот так же принять, как я не знаю. Знаете, я сейчас такой банальный пример приведу. Не знаю, первое, что пришло в голову. А, знаете, когда женщине приварила через 30 лет, вот я до этого было там 20 с чем-то, а тут вот и уже 30. И знаете, когда женщина сталкивается с этим барьером, это сложно принять тот факт, что тебе уже 30. Или 40, или 50. Какая разница? Это просто факт. Вот есть масса вещей, которые мы можем с ними не соглашаться, нам они могут не нравиться. Но, ребята, это факт. Против него ничего нельзя сделать. ты Либо его принимаешь и умеешь его метаболизировать, то есть умеешь к нему подстроиться, сделать так, чтобы этот факт работал тебе в плюс, либо ты пытаешься его отрицать, отвергать. Ну, хорошо, ну но... Круто. Да. Прирушения, абсолютно. Ну, понимаете, есть определенные законы мироздания, бытия, которые она нам дала как данность, и мы вынуждены в них жить. Мы не можем, например, летать. Очень хочется, ну, очень хочется, крыльев нет. Но это физически их нет. Но это не значит, что психологически я не могу это себе обеспечить. То есть, понимаете, есть некие ограничения природные которые нам даны. Я не знаю, я могу, например, придумать самому себе, что можно питаться мухоморами. Но в лучшем случае я войду в состояние наркотического обвинения. В худшем случае я умру. Но вы понимаете, мы биологически не приспособлены к тому, чтобы питаться мухоморами. Нам нужно есть что-то другое. Нам так дано от природы. Точно так данность социальная, в которой мы сейчас живем, она говорит, ребят, все, надежность, стабильность, безопасность это прошлый век, в этом веке этого нет. Вы это либо принимаете как факт, либо вы до сих пор, если с этим спорите, переживаете, впадаете в ностальги, ностальгию, никак не можете к этому адаптироваться, вы вне игры. Кстати, игры. соглашусь, очень, очень сильно соглашусь, потому что однажды мне сказали, и мне запомнилась эта фраза, что человек пока борется за ресурсы, за развитие, он молод. Как только он начинает бороться за ресурсы, за выживание, он старый, неважно, сколько ему лет. Если он 20 лет борется за выживание, за безопасность и стабильность, то в принципе да, вне игры 100%. Просто подтверждаю спасибо. Слово там дальше хотела бы спросить. Вот тоже считается, что на Западе, что если бизнесмен там потерял пару миллионов долларов, то если не потерял, то с ним, в принципе, не будут иметь дело. Но следуя же нашему там менталитету, социально поощряется позиция супергероя, терминатора, всемогущего там супермена и бэтмена, и ну, не признаются ни ошибки, ни провалы. У наших ну, лидеров более высокий уровень резистентности к сложностям и факапам или нет? Я считаю, что лучше наших никого нет, потому что то, через сколько наши прошли, Европе и не снилось. Ну, правда, ну, честно. Они там более, они там более как так сказать, в тепличных условиях находятся, чем мы. И количество тех перетрубаций, которые было у нас, и не снилось. И я не согласюсь, что у нас вот только вот эта идея там супергероя. Идея супергероя существует везде в мире, но это же наша поговорка, да, что за одного битого двух небитых дает. Я не видела ни одного действительно вот суперуспешного предпринимателя, у которого бы за плечами не было пару крахов или пару потерь бизнеса. Абсолютно у всех есть неудачные проекты, есть проекты, которые вложены деньги, деньги потеряны, запущенные стартапы, стартап не прошел и так, далее, и так далее, и тому подобное. Вот поверьте мне. То есть об этом просто не принято обсуждать? Об этом не принято говорить, потому что у нас принято выставлять на показ только достижения, вот только успехи. А сколько было вот этих факапов за плечами, прежде чем он пришел к этому достижению, у нас об этом как-то не сильно говорят. Всего лишь навсего. Но поверьте мне, вот дайте мне любого крупного лидера, и поговорите с ним честно и откровенно, он вам расскажет, какой путь колоссальный он за этим прошел и какое количество проблем и неуспехов у него было, прежде чем вот он вышел на тот результат. И тут еще такой момент, вы поймите. А, ментальность человека, вот, Способ мышления предпринимателя, он очень сильно отличается от способа мышления наемного человека. И даже вот работая с первыми лицами, я всегда понимаю, предприниматель и SEO это уже две разные плоскости мышления. Вот когда мы говорим о SEO, о наемном человеке, вот они стремятся как раз больше показать только успехи, успехи, успехи, достижения, те предприятия, которые вот они вели. И, вы знаете, если мы смотрим по карьерной лестнице или там смотрим резюме, то, безусловно, нам важно посмотреть, какие результаты, какое там увеличение показателей вот, при руководстве этого человека было достигнуто. А вот если мы разговариваем с предпринимателем, вот здесь как раз количество неуспехов будет гораздо больше. И вот здесь вот это искусство упал, поднялся, оно становится незаменимым. И если вы действительно человек с психологией лидера, вы не будете бояться поражений, Вы будете понимать, что любое поражение на данном моменте, на данном моменте, оно здесь и сейчас. Нужно проанализировать, почему вернуться в точку сборки от себя, толкнуться, сделать следующий шаг, который вытянет вам все те факапы, которые были сзади. Ольга, а что отличает предпринимателя с психологией лидера? Вот какие его отличительные характеристики? Ой, их там семь, я сейчас, если хотите, могу все семь назвать, но я бы из этих семи остановилась вот на нескольких. Вы знаете, да, что я психолог, Что такое онтопсихолог? Я э, продукт, в хорошем смысле продукт. Профессор Антонио Менигетти. Очень рекомендую его книги и вот, знаете, с его ментальностью, с его психологией познакомиться. Потому что ни одна психология в мире не говорит в таком объеме о том, что такое лидер и что такое психология лидера. И не помогает эту психологию лидера внутри себя выкристаллизовать. Он как раз прекрасно описал именно 7 характеристик предпринимателя, предпринимателя-лидера. Если бы они, просто это, если я начну сейчас рассказывать, то минимум 15 минут. Алена, вы готовы сделать больше? Да, на самом деле, да. Если у вас есть время, мы выйдем заранее. Я могу, если вы хотят наши слушатели, я с удовольствием это сейчас могу рассказать. продолжаем. Напишите в комментариях. Идем Рассказывайте. Рассказываю, без вопросов. Смотрите. А, первое – это врожденный потенциал, это определенный врожденный талант. также как, вот смотрите, музыкант, он рождается со слухом иным, да? Ему от природы дана возможность по-другому слышать звуки. Не знаю, художник. Я, например, в закончила художественную школу в принципе, неплохо рисовала. Но однажды, когда я увидела, как рисует мой друг... Я вам честно скажу, я вот раз и навсегда сложила все там свои кисточки, карандаши, и сказала, я не художник, я рисовать не буду. Я не могу так, как он, мгновенно схватить, вот, вот он просто увидел пчелу и тремя розчерками нарисовал эту пчелу. Я когда увидела, я поняла. Я даже не могу воспроизвести то, как он нарисовал. Я не художник, а он художник. Ему это дано от рождения. Вот точно так нужно понимать, что... Быть лидером, быть предпринимателем ⁇ это врожденный талант. Это талант. Такой же талант, как математика, такой же талант, как, я не знаю, там... А... Понимаете, педагог, ведь хороший педагог, который умеет работать с человеком, это же не каждому дано. Вот нужно понимать, что талант лидера ⁇ это врожденная вещь. Возьмите маленьких детей в детском садике, понаблюдайте за ними. Вот их там, я не знаю, сколько в группе, 15-20 человек. Дайте детям разбираться самим, уберите воспитателей. И вот посмотрите, как они будут организовываться. Вы мгновенно вычислите, что вы уже вот в таком маленьком возрасте, в 2-3 годика, но есть заводилы, есть те, которые берут и организовывают всех остальных. Правда? Вот что такое лидер? Лидер это врожденный талант организатора. Лидер у него <с <с <с организатор. Так. И это врожденное, понимаете? И ему это доставляет удовольствие. Кайф и жить он без этого не может. И это дано с рождения. У меня бегут такой садик, школа, все саботажи, да, где да. кого я за собой повела. <смех> вот так прямо пробежала в секунду весь сериал жизни. Понимаете? И это действительно проявляется. Детский сад, я как вспомню, там, знаете, мы с вами в этом машине, коллеги, я еще то старое поколение Советского Союза, у меня, что там у нас было? Звеньевая, потом пионер, как его там, главная пионерка класса, пионер вожатая комсор, комсор класса, комсор в школы. Слава Богу, в институте уже сказала, увольте меня, отставьте, я этим уже заниматься не хочу. Невозможно, тебя все равно социум выталкивает на эту роль, потому что у тебя есть это внутри, у тебя изнутри идет эта способность. Второе качество. Технико-рациональное развитие в соответствии с природным потенциалом. Мало таким родиться. Нужно, чтобы с детства была возможность проявлять эти способности. Обучаться этому. Опять я продукт Советского Союза, я старое поколение. У нас это было очень здорово, потому что система пионеров, система комсомола, она провоцировала на это. То есть она давала вот возможность вот этим организаторским способностям проявиться. Не знаю, как сейчас у детей. Я не знаю, там... В Америке еще где-то эти скауты, еще какие-то группы. Ищите любые ситуации, где вы как организатор можете проявиться. Это нужно развивать, эту способность нужно развивать. Потом идет следующая очень интересная вещь. Ален, там как еще наш народ слушает? Нас слушает, нас уже засыпали вопросами, нас пишут, просят продолжать, просят передать огромный привет Оле. И большое спасибо за таких прекрасных спикеров, настоящих профессионалов, изъясняющим простым человеческим языком. Получаю удовольствие от важности. Вот продолжаем, прямо продолжаем дальше. Нас все слушают очень внимательно. Мы даже Спасибо. готовы быть на рамки положенного времени, если вы нам в этом позволите. Я с удовольствием, если вы готовы, пожалуйста, я в вашем распоряжении. Вот Ален, третье качество, и вот сейчас мы переходим вот к этим вещам, без которых лидер не может вообще быть. Вот без этих вот вещей, о которых я сейчас буду говорить, это не лидер. Лидер без этого не умеет существовать. Третье качество – это амбиция. Амбиция, господа, что такое амбиция? Амбиция это претензия. Это внутренняя претензия на то, что в чем-то я могу быть лучшим. Лидер, у него вот этот моторчик есть внутри, который называется амбиция. Но если очень кратко, я могу сказать о том, что амбиция бывает подтвержденная и неподтвержденная. Неподтвержденная это пустая амбиция, когда человек внутри ничего из себя не представляет, он претендует на то, что он поп земли. Отодвигаем в сторону это не про лидера. У лидера амбиция всегда подтвержденная, что это значит. А это значит, что если он говорит, что вот в этом чем-то я могу быть лучшим, значит, он готов идти на определенные жертвы для того, чтобы это доказать. А чаще всего о каких жертвах мы говорим? Не знаю. А, мне, например, искренне нравится цискаридзе. Не знаю, как вы к нему относитесь. Знаете, многолетний премьер большого театра Абалерун Цискаридзе. Это не про меня к моему стыду. Хорошо, Спиваков Скрипач. Кого вам еще пример? Господи, да давайте возьмем нашего, точно все знают Украина, знаменитый бубка, прыгом в высоту. Ну, точно наверняка знаете. Короче, я могу называть любого успешного человека, который в своей сфере деятельности добились максимума. Ребят, сколько времени они провели возле станка, растягиваясь, если ты балетом занимаешься? Если ты играешь на скрипке, сколько часов? ну, Ой, мой любимый, точно все знают, э -э, Дэвид Гарретт. Mm -hmm. Ну, обожаю Дэвида Гаррета, ну, искренне. Вот делюсь, если кто-то еще не любит Дэвида Гаррета, я вам клянусь, после меня вы его будете обожать. Потому что я обожаю этого скрипача. У него есть Кто не в курсе, Google в помощь. Да, кто не в курсе, Google в помощь. У него есть фантастическое интервью, всем рекомендую посмотреть. Оно есть в интернете, просто набирайте и смотрите. Интервью Дэвида Гарода Сати. Я не помню, Сати, Спивакова. Там как-то передача называется, не помните как? Нескушная классика. Вот она приглашала его в гости и брала его на интервью. Ребята, я вас умоляю, посмотрите, вы вот сейчас поймете, о чем я говорю. Дэвид Эвид на сегодняшний день один из наиболее известных скрипачей в мире, рассказывает о том, поскольку часов он учился играть на скрипке, как он проводит свой день, как вот он приехал на гастроли куда-то, и если он каждый день не позанимается 4 часа на скрипке, он не сможет выйти и сыграть так, как он играет. Понимаете, вот что такое подтвержденная амбиция? Это тогда, когда я претендую на то, что в чем-то я могу быть лучшим, но я беру, я свои все усилия и определенные жертвы, свободным временем, я не знаю, какие-то отношениями с другими, я трачу на то, чтобы реализовать эту свою амбицию. И потом я реально это демонстрирую, я демонстрирую, что я становлюсь лучшим в том, чем я хочу заниматься. А дальше, вслед за этим вытекают вот эти все характеристики, которые идут следующие, потому что если у тебя есть эта амбиция, после амбиции четвертая какая характеристика? Четвертая это любовь к собственному делу. Любовь. Ты выбираешь какую-то специфику своей деятельности и ты начинаешь, когда я заниматься, ты понимаешь, блин, вот ну, вот тут мне вкусненько, вот это мне нравится больше, чем все остальное. Ребята, у меня пять высших образований. Это диагноз. Я сразу говорю, к этому надо относиться с юмором. Но откуда они взялись? И будучи человеком неспокойным, знаете, таким, ищущим, а... я долго искала, пока... Я... У меня диплом психотерапевта, это мое третье высшее образование. И получила я его, когда мне уже было 29 лет, почти 30. И начала я этим заниматься после 30. А до этого, ну да, было много путей, но я искала, я пробовала, занималась многими другими вещами, не было, у меня получалось, но я не чувствовала, что это мое, вот не было внутреннего отклика, но когда ты находишь тот вид деятельности, в котором ты почему-то, вот понимаете, у тебя вдруг понятина получаться лучше, чем у других, почему-то, когда ты им занимаешься, тебе интересно жить, тебе интересно, вот вы понимаете, ребят, Глупость, что мы в этой жизни должны мучиться и страдать, мы в этой жизни должны получить удовольствие, этой жизнью нужно наслаждаться. Но одна из граней основных, которая есть у человека, это он как личность, та профессиональная деятельность, в которой ты реализовываешься. И вот лидер, он любит то, чем он занимается. Он фанатеет в хорошем смысле тем той деятельностью, не знаю, вот той профессии, в которой он живет. Он реально фанат своего дела. Он безумно любит то, что он делает. И вот вы понимаете, вы посмотрите, у тех, кто любит свое дело, у них появляется пятая характеристика. Они становятся профессионалами высшей категории вот в этой своей высшей деятельности. То есть лига такая. Они становятся лучшими, да, они становятся элитой в своем сегменте. Удивительная вещь, ну удивительная вещь. Не знаю, возьмите Эрме э, по, в нашем, да, мы, как мы, мы, Гермес, Гермес мы его называем. Вообще правильно, насколько это звучит. Да? Но если вы возьмете и копнете историю, кто они такие? Они лучшие производители кожи, они изначально шили седла, они лучше всего кожу знали, вот эти седельные сумки. И на сегодняшний день, мы знаем с вами, да, мы хотим хорошее, качественное изделие из кожи, Ну, наверное, мы одни из лучших в мире. Вот точно так, возьмите любой известный крупный бренд, возьмите любого там суперуспешного человека. Он в том, в чем он занимается, разбирается лучше других. Он суперпрофессионал. Он свое дело знает досконально. Это пятая характеристика. А шестое, наверное, самое сложное вот для понимания, но без этого лидера не бывает. Вот крупный, любой крупный лидер – это шестая характеристика. И вот сейчас, поверьте мне, кто обладает вот этой шестой характеристикой, им турбулентность, кризисы, самоограничения и все остальное не нужны. Вернее, как? Не то, что они жду, не, не страшны. Они к ним относятся ну, с определенным внутренним юмором. Их нет паники, нет страха. Есть понимание определенных обстоятельств и понимание того, как дальше двигаться. Почему? Что такое шестая характеристика? А, звучит она. Одиночное пребывание в трансцендентности функционального утилитаризма не пугайте Давайте на не пишите, не пишите, я попробую простыми словами объяснить, потому что сложно звучит, непонятно, что это такое. Ребят, понимаете, черт возьми, как объяснить, сейчас попробую. А, вот нужно понять такую вещь. Мы можем быть в отношениях с кем угодно, мы можем окружены быть массой людей, мы можем кого-то любить, за кого-то беспокоиться, кто-то быть все время, вот понимаете, мы можем быть в окружении массы людей, но... Есть одна точная вещь. Понимаете, мы на самом деле, мы тотально одиноки. Вот это сложный психологический аргумент. Если вы не занимались психологией, возможно, это сложно понять. Тот же, кто хоть немножко занимался психологией или знаком с эзотерикой, они принимают это легко и просто. Нам нужно осознать тот момент, что мы по жизни глобально одиноки. И одиночество – это нормальное внутреннее состояние человека. Любой вам психолог или психотерапевт скажет, что страх одиночества – это патология. Здоровый психический человек, он одиночество любит, он его не боится. Для него это нормальное состояние. Он с удовольствием принимает общение с кем-то, но и для него одиночество – это абсолютная тотальная норма. Mm -hmm. Так вот, говоря о качестве лидера… Сейчас, извините, окно закрою, потому что перекрикиваю, у нас тут какой-то ремонт за окном. Так, все, спасибо. Пойди, меня сейчас немножко лучше будет слышно. А, лидер, он внутренне всегда умеет абстрагироваться от того интимного, аффективного контекста, который его окружает. Простым языком, да, от семьи, от любимых людей, от детей, от друзей. Понимаете, это важная часть жизни. Но внутренне человек умеет быть один. И вот когда ты принимаешь решение, нужно опираться на внутренние критерии, на внутренний стержень, а не на то окружение, которое у тебя есть. Вот оно, одиночное пребывание в вот трансцендентности. Что значит трансцендентность? Умеет подняться над, превзойти. Ребят, любовь, не знаю, отношения, семья и все остальное, это очень важно. Но вы поймите, если вы лидер, то ваш внутренний критерий, он внутри, а не в вашем окружении. И более того, ваше окружение зависит от вашего внутреннего состояния. Вы тот Паровозик, который тянет всех на себе. Так вот, если вы хотите оставаться точным, а мы говорим о том, что для лидера точность – это основной критерий, который необходим, то нужно научиться вот этой вот трансцендентности, умение оставаться одному, внутренней одиночества. Я сейчас не говорю терминологию, очень очень кратко пытаюсь это передать. То есть, ребят, понимаете, как бы вынести себя за скобки. Уметь абстрагироваться от всех, всех отодвинуть немножко в сторону и сосредоточиться на себе, на том внутреннем, что есть у вас. Более того, еще одна такая вещь, не надо сильно проговаривать, разговаривать со своим интимным ближайшим окружением, какие-то свои планы, какие-то вещи, связанные с бизнесом. Во-первых, не надо путать любовь и бизнес. Знаете, извините, есть такая поговорка, яйца нужно раскладывать в разные корзины. Если вы опираетесь на мнение кого-то из своего ближнего, в принятии основных решений, вы можете ошибиться. Решение должно быть внутри вас. То есть вы должны быть той последней инстанцией, которая принимает решение и которая м, опирается на внутренние вещи, а не на внешнее окружение. Я не знаю, я понятно объяснила или нет. Понятно. Нам еще нужен завершающий седьмой критерий лидера. Рациональное использование интуиции. Все крупные лидеры, они интуитивны. Это при том, что ты с ними общаешься, это одна сплошная логика, и ты начинаешь что-то говорить про интуицию, они говорят, все чепуха, ты мне факты, цифры, рациональность, да, а потом наблюдаешь за их способом действия, вдруг видишь, за всей вот этой рациональностью, они это называют не интуиция. вот сколько я сталкивалась с, с мужиками, знаете, такими серьезными предпринимателями, слово интуиция – это психология, это для девочек. Они это называют по-другому. Но, знаете, как, кажется, как назвать, хватка. ничего не меняется. Они это называют чуйка. Хватка, чуйка, хватка, да. Чуйка. Вот чуйка, вот это звериное чутье. Изнутри почувствовать, да или нет, вот понимаете, вот это вот звериное чутье, вот качество лидера. А это называется, если научным языком, интуиция. Их логика, их рациональность базируется на интуиции. И это, безусловно, качество лидера. Потому что все крупнейшие какие-то прорывы в бизнесе, ребят, это никогда не математический просчет, и никогда не там, результат каких-то исследований. Вообще будьте осторожны со всеми исследованиями, которые вам дают вот эти, знаете, специализированные компании. Это всегда гениальное чутье, это гениальная интуиция того человека, который породил этот результат. Ему в голову пришло, а зарила, вот он этот флеш, флеш, вспышка да, внутренняя. Он говорит, о, есть, вот так надо. А вот теперь самое главное. Вот это было семь качеств. Алёна, вы меня спросили, вот они, эти семь качеств лидера. Я скажу больше, я сижу и ликую, во мне ликует внутренний молчаливый лидер, потому что я понимаю, списали как с меня. Вот не хвастовство ради, но все семь пунктов. То... У меня один вопрос, где, где энергия среди вот этих всех семи? Потому что это тоже неотъемное качество лидера, и я да. до... До вот моих лайфтолков думала, что энергию через экран монитора нельзя передавать. А, а, а забираю свои слова обратно, потому что вы сегодня доказали обратное, что даже через экран монитора можно передать энергию лидера. Энергия — это следствие того, когда мы совпадаем со своим внутренним проектом. Если мы с проектом внутренним совпадаем, у нас будет море энергии. Мы этой энергию просто, знаете, вот зашкалим, всех, знаете, покорим. Если мы ошибаемся против внутреннего проекта, энергии не будет. Энергия уходит. Уходит харизма. Энергия и харизма, это по сути одно и то же. Ну, вот харизма, харизма, вы знаете, да, карма и харизма, однокоренные слова. Но харизма и энергия, это по сути есть одно и то же. Я сейчас хочу закончить ту мысль, которую я говорила. Ребята, когда пришла идея в Go, помните, я вернулась к интуиции. Вот откуда еще энергия берется? Когда в голову какая-то идея пришла, и вы понимаете, вот она, вспышка, озарение, вот решение, вот оно. Есть такая фишка. Вот, ребят, это секретик. Вот сейчас выдаю секрет-секрет. Вы должны понимать. У нас, мы природой устроены таким образом, что нам приходит информация в тот момент, когда она актуальна. Есть вот это пресловутое «здесь и сейчас». Mm -hmm. Алёна, сейчас понимаете, о чем я говорю? Поняли, что вот решение, что нужно сделать? Что нужно начать делать? Первое действие. Да, да, совершенно верно. Нужно взять и начать реализовывать. Все, что угодно. Звонок, действие, контакт. Почему? Потому что вот так устроен мир. Вот если вы хотите понять, где вот тогда запомнить, где я. Интуиция, озарение приходит в тот момент, когда это актуально. Завтра, послезавтра ситуация может измениться, и та идея, которая пришла к вам в голову, уже может не сработать. Хотите быть успешными, хотите добиваться результата, нужно уметь брать и делать, а не откладывать на потом. Вложили на потом, момент упустили круто. Самое удивительное, что мы сегодня с вами пошли полностью не по заготовленному сценарию. Мы от него отошли, но при этом меня это радует, потому что я вот в комментариях читаю, насколько познавательно и очень интересно, и уже пишут благодарности за спикера, и я на самом деле хочу поблагодарить здесь в эфире мою коллегу Лану Миченко, та, которая сделала возможным сегодняшний эфир, потому что с вами я познакомилась ровно на сегодняшнем дневной прогонке технической, но я получаю массу удовольствие сейчас, как будто побывала лично не на одном сеансе психотерапии. Я бы хотела задать вопрос от наших партнеров. Я задам, на самом деле, последний вопрос. Я не буду идти, как, возвращаться ко всем предыдущим, потому что хочу дать возможность нашим слушателям еще вас спросить. Вопрос будет от нашего партнера издания о современном бизнесе и инновации журнале «Промон». Mm -hmm. Они утверждают, что во французском офисе компании Deloitte «Большая четверка» людей, которые страдают от бирнаут, отправляют в специальный отпуск, но назад на работу не всегда возвращают. То есть это такое выгорание. Нужно ли с ним бороться? Помогает ли отдых и нужно ли переключаться на совсем другое дело? Что вы скажете по поводу выгорания? Ой. Я могу сказать так, что выгорание бывает разным. Я как психотерапевт с этим очень много работаю, и более того, я сама сталкивалась в своей, ну, как бы своей жизни с этим. Нужно садиться индивидуально с человеком и разбираться, почему произошло это выгорание. Вот в чем причина. Если человек точен по отношению к себе, точен в, в том, чем он занимается, чаще всего выгорание не происходит, чтобы вокруг не происходило. Есть какая-то внутренняя ошибка внутри человека. И нужно всегда, вы понимаете, меня часто просят: вот дайте рецепт, вот, господа, я категорически против общих от рецептов общих решений. Почему? У меня 20 лет практики психотерапии за и любой коллега мой со мной согласится, что каждый человек – это индивидуальность. И с каждым человеком нужно садиться и рассматривать его личную ситуацию. Нельзя давать общих рецептов, когда мы говорим там, о психике как таковой. И нужно садиться просто с человеком работать. И в определенных ситуациях это загорание снимается очень легко и просто, оно уходит. Человеку можно восстановиться, можно отдохнуть, можно переключиться. Он понимает, в чем причина, и если он эту причину внутри себя меняет или устраняет, Выгорание исчезает, и все в порядке, человек возвращается к работе, или можно дать руководителю, например, рекомендацию там, поменять немножко деятельность у этого человека, там, переставить куда-то на другой, на, на другой фронт. Ну, то есть есть решаемые проблемы. А есть ситуация, когда мы под выгоранием подразумеваем а, определенные более глубинные психологические вещи, связанные с депрессией, связанные с личностью ошибками внутри человека, которые могут привести к тому, что человек становится нефункциональным для работы, нефункциональным для себя, в первую очередь, и как следствие нефункциональным для той компании, в которой он работает. И в этом случае, увы, но мы приходим к тому, что лучше с этим человеком расстаться для того, чтобы сохранить... Надо определить, ресурсы, что это они... уже больше. Еще раз говорю, ну, индивидуально. Во всех крупных компаниях, я думаю, что в Делой в том числе, ну, наверняка работают хорошие психологи или есть психологи на сопровождении, которые могут это сделать. Я вообще, понимаете, у нас чем беда еще в нашей культуре. В нашем обществе не очень принято обращаться к психотерапевтам за помощью. Это ошибка. Ну, ребят, ну это ошибка, потому что у нас как бы нет этой культуры, да, обратиться кому-то за помощью, мы скорее придем с друзьями там, Сядем, выпьем, там, поплачемся в подушку, и знаете, как типа мы решили психологическую проблему, а это не так. Психологам нужно обращаться и, и понимаете, не стесняться вот идти за вот этой вот помощью, потому что здесь, как с врачом, если это подхватить на ранней стадии, да, ну, там сейчас плохую ассоциацию у меня в голову пришло: любое заболевание, если на ранней стадии подхватываем, оно легче устраняется. Точно так если вы начинаете загонять себя в определенный угол и начинаете понимать, да, что вот он, этот угол, уже перед носом. Лучше же как можно раньше да, остановиться, посмотреть на свою ситуацию со стороны, что и сделает хороший психолог. Чем на самом деле занимается хороший, качественный психотерапевт как таковой? Он выставляет человеку зеркало, неискаженное. У нас у всех в голове есть м, иллюзия по поводу того, кто мы, в какой ситуации мы находимся, да, мы все пребываем в определенном таком, немножко искаженном сознании, состоянии по, по отношению к себе. Что делает психолог? Он позволяет выставить не искаженное зеркало. Когда ты вдруг с очевидностью начинаешь понимать, он тебе на уровень осознания выходит, выводит твою реальную ситуацию. И ты, когда эту ситуацию осознаешь, у тебя появляется выбор, ну, либо дальше в ней пребывать, и тут ничего нельзя сделать, с уважением относиться к свободе воли каждого человека. Либо ты можешь что-то изменить, и если ты хочешь изменить, психолог тебе поможет через это пройти. И вот если ты выбираешь выбор изменения, если ты хочешь качественно что-то другое, более высокого уровня по отношению к себе, жизни, Тогда начинает все получиться. Тогда человека можно вывести абсолютно из любых состояний, каких бы он ни находился. Друзья, понимать, это выбор самого человека. Выбор делает, не психолог за него, выбор делает сам человек. Я дополню, да, что гигиена психики сегодня точно так же важна, как гигиена зубов два да. раза в день. Да, совершенно верно. Просто запомните это. А, хочу перейти к вопросам от наших слушателей по ту сторону да, экрана, Собственно, вопрос от Амины. Посоветуйте, пожалуйста, какие действия и шаги должна сделать компания после окончания самоизоляции? Стоит ли как-то мерить эмоциональное состояние сотрудника? Возможно, проводить какие-то мероприятия, давать советы и рекомендации, как вернуть людей к рабочему настроению? Ой. Это действительно сейчас будет проблемой по двум причинам. Вот смотрите, ребят, вы когда уехали в отпуск, в добровольный отпуск, вы наконец взяли отпуск, уехали куда-то отдыхать. Чаще всего мы возвращаемся, вроде как отдохнувшие, вроде как полные сил, приходим на работу. И простой вопрос, как быстро мы в рабочий процесс включаемся. Ну, пару дней уходит. Понимаете, вот мы не можем сразу войти в рабочий процесс. Мы еще, вот знаете, раскачиваемся, мы еще непонятно в каком состоянии, почему. Потому что мозг был, был вот в другом режиме, наше сознание было не в режиме работы. И Мы выходим вот в, в, в рабочий контекст и сразу включиться мы не можем. А здесь представьте, у нас люди сколько просидели в этой добровольной самоизоляции? Почти три месяца, да? Ну 50 плюс уже пошло дней. Ну, ну, ну, то есть ничего себе, ну два с половиной месяца. Причем это не отпуск, а такое очень странное состояние, когда ты уже давно выскочил бы с удовольствием из этого да? отпуска условно, да? но вот тебя еще ограничивают. И люди сейчас будут возвращаться в рабочий процесс, с одной стороны радостно, что наконец они вышли из дома, наконец они к этому вернулись, но нужно понимать, сразу наладить нормально процессы будет сложно. Будет тот же самый вот этот период, знаете, такого как буфера, да, переходного буфера, который вот когда мы возвращаемся из отпуска. Но эмоциональное состояние с отпуска совершенно другое. Ты возвращаешься наполненный гормонами радости, счастья, новых картинок и путешествий. А здесь ты выходишь в без зарплаты, не непонимания, что у тебя будет завтра и сократят ли тебя через месяц. То есть, смотрите, люди сейчас еще вернутся и вот с таким вот подавленным психологическим состоянием, далеко не радостным. Что нужно понимать руководителю? Руководителю нужно принять это в расчет и понимать, что люди где-то ближайшие минимум не 10, недели 2, вот, это, не, это не справится за 2-3 дня. Алёна. Вот этот период адаптационный, он не пройдет за 2-3 дня, он будет длиться пару недель. Когда люди будут возвращаться к нормальному ритму работы, И руководитель это должен просто понять. И вот здесь ему нужно спокойствие, вот просто спокойствие внутреннее. И четкая нацеленность на то, что, ребят, окей, хорошо, Самоизоляция закончена, мы работаем, мы возвращаемся к нормальному режиму. Людям нужно напомнить, а что такое нормальный режим, а что такое нормальная работа, а что такое мозги из семейного контекста переключить обратно на рабочий процесс. Вот как это? Потому что мы же все равно вот остаемся там, в том семейном контексте, в котором мы были, ну, сколько там этих дней? С детьми, со всеми этими вещами. в школу, я не знаю, у нас школы запустились или нет? Вообще, нет, не Ну, то есть дети остаются дома. То есть у нас вот эти вот все проблемы остаются, а нам нужно из них выйти. И вот поверьте мне, на то, чтобы вытащить себя сознательно в нормальное рабочее, в рабочее состояние, нужно определенный период. Руководителю нужно, в первую очередь, просто терпение, и второе, просто, вот знаете, как бы так спокойно людей возвращать и говорить, ребят, так, стоп, ну да, дома, давайте, дома, мы оставили уже дома. Мы возвращаемся к рабочему режиму. И просто напоминать им о тех задачах, о тех процессах, которые у вас в коллективе есть. Потому что люди за эти там 50 с лишним дней, поверьте мне, вот сейчас вы столкнетесь с тем, вы увидите, что они просто банальные вещи забыли. Вот то, что было на автопилоте, Сейчас будет вот вытесняться, забываться. И их нужно заново этому обучить. И вот здесь любому руководителю нужно просто самому вспомнить, да, какие там функциональные обязанности, какие процессы есть. И грубо говоря, где-то людям немножко об этом помочь напомнить, вернуть их вот в этот рабочий режим. И на это нужно терпение, терпение, еще раз терпение. Потому что быстро вы будете хотеть результата от людей, люди вам сейчас этого результата не дадут, потому что их психика разбалансирована на данный момент. Она разбалансирована, она не гармонизирована, И их нужно мягко, аккуратно вернуть в это состояние. И еще главная рекомендация, которую я сейчас дала, отключите доступ к соцсетям. Сделайте так, чтобы в любую свободную минуту ваши сотрудники не могли подпитываться тем, что у нас там происходит, какие у нас новости по поводу коронавируса, а что происходит в Италии, а не пошла ли новая волна где-нибудь в Китае и тому подобное. Отключите вот эту вот негативную информационную подпитку. Постарайтесь сделать так, чтобы люди были сосредоточены на вот рабочих процессах. И еще, если у вас есть это в корпоративной культуре, а если нету, то это нужно было бы ввести. Постарайтесь как элемент внутренней корпоративной культуры ввести такой момент, что в моменты там, перекоров или когда люди вместе там где-то обедают, где-то организовываете, там, вот, грубо говоря, паузу рабочую, а играла приятная музыка, и вы бы вот как-то смогли задавать им приятные темы для обсуждения. Что-то не связанное с самоизоляцией и что-то не связанное с той вообще ситуацией в мире, которая сейчас происходит. Потому что наша психика устроена таким образом, что мы, к сожалению, склонны цепляться за негатив больше, чем за позитив. И достаточно одному кому-то начать вот говорить, вот знаете, на ну, вот такие негативные темы. Это как такая, как, не знаю, это как зараза, сразу распространяется среди всех. Это вот такой информационный вирус, который вирус начинает поголонять всех. Быстрее, да. Вирус паники да. распределяется более чем без Поэтому, вот сделайте так чтобы у вас, например, внутри компании был запрет на обсуждение вот этого всего негатива во время работы. Вот работа закончилась, поскольку там в 6 условно или в 7 вечера закончился рабочий день, пожалуйста, вот с этого момента мы можем обсуждать, смотреть новости и все остальное. До этого момента вот вы переступили рабочий порог. У нас запрет на обсуждение всего, что происходит вот, вот именно в этом плане. Мы обсуждаем только работу, мы обсуждаем позитивные моменты, мы настраиваемся на результат, мы вспоминаем какие-то корпоративные внутренние. Вы знаете, ну хорошо, если внутри корпорации, внутри вашего коллектива есть там, знаете, легендирование, свои какие-то истории, знаете, хорошо, когда есть там свои корпоративные анекдоты, то есть людей нужно вернуть вот в эту рабочую атмосферу. И сейчас руководителям, речарам, тем структурам, которые, в принципе, за это отвечают, нужно потратить на это усилия. Вот потратьте усилия на то, чтобы людям прокачать сознание, убрать вот этот вот страх того, что вообще происходит в мире, и сказать, подожди, ну тебе сейчас это имеет какое отношение? Мы сейчас работать должна. Вот давай о работе и будем говорить. Все остальное нас не касается. Не знаю, ответила, нет? Да, очень развернуто, кстати. У нас здесь уточняющий вопрос от Мирославы. Он был ровно тогда, когда мы обсуждали про базовые потребности у кого-то безопасность, а у кого-то гибкость к изменениям. И вот она спрашивает, а что делать тем, у кого зависимость к постоянным изменениям? А, вот я бы сейчас уточнила вопрос, что имеет в виду человек, но я надеюсь, знаете, как у меня психика настроена всегда на позитив сначала, а потом на негатив. Я надеюсь, что человек в позитивном плане это спрашивает, потому что если у человека есть потребность в изменениях, это говорит о том, что у него лидерский потенциал, и я могу человека с этим только поздравить. Потому что еще одна из, у лидера очень много характеристик, очень много таких, знаете, аспектов, нюансов, которые я могу до бесконечности рассказывать, потому что это моя профессиональная тема, мне это безумно интересно. Но один нюанс, который характеризирует лидера, это такая интересная особенность, лидер в ситуации стабильности начинает скучать, ну, становится плохо. И вот когда все стабильно, все налажено, все хорошо, на предприятии все замечательно, вот знаете, ждите подвоха, потому что лидер в этот момент начинает скучать. Ему этого мало, ему нужны проблемы, которые нужно преодолевать. И, к сожалению, он может их сам даже бессознательно, психологически спровоцировать. Поэтому, если у вас есть постоянная психологическая потребность в новизме, я вас могу только с этим поздравить. У вас лидерский потенциал. И это... Мирослава видите, об этом не уточнила. А? Как, как раз уточнила, спрашивает в позитивном аспекте. Значит, вам нужно просто научиться этот свой потенциал реализовывать. Давать ему ответ, давать ответ на тот внутренний призыв к жизни, который вы внутри чувствуете. И не бояться что-то в жизни менять и экспериментировать. У лидера это постоянная внутренняя потребность. И я только могу порадоваться за человека. И хорошо, когда она есть, она должна быть. Плохо, когда она заканчивается. Когда она заканчивается, начинается старость. Мой любимый вопрос к самой себе. А что я в последний раз делала впервые? Вот, собственно, самоизоляция меня научила выходить в эфир в онлайне, приглашать гостей на мой People Management Live Talk. И все время я думала, что этого невозможно. Оказывается, возможно, еще и возможно энергию передавать через экран. Поэтому огромное спасибо за это. Последний вопрос я задам от Владимира. Он очень длинный. Во многом только и согласен, но Ключевое но, я руковожу подразделением в страховой компании 26 человек в нескольких городах. Как я могу закрыться от негативной информации, если для меня она база для принятия управленческих решений? В какой форме провести следующий семинар Zoom или или Винница, тренинг на следующей неделе онлайн или в киевском офисе, разрешить встречу пять человек в Винницком офисе или строго следовать карантину, делать упор в продажах на медицинские полисы или накопительные. Думаю, закрыться – это закрыть головы в песок. Возможно, надо наоборот. Но по поводу того, какие полисы продавать, вот это я точно не скажу, я не специалист в страховании, да? на этот вопрос я не отвечу. решение про выбор. В плане выбора решения, вот смотрите, я вам приведу такой пример, я до самоизоляции, еще раз, я не признаю форму карантина, я считаю, что это самоизоляция, сколько раз мне предлагали там вебинары или онлайн какие-то выступления, я всегда отказывалась, потому что я камерно обычно работаю с людьми, и те, кто знает меня, знают, что вот когда у меня группа, я работаю с группой на энергетике, и я абсолютно не представляла, как это можно работать через камеру. Я категорически отказывалась всегда, потому что поэтому вы меня мало найдете где-то в интернете, я раньше не записывалась. Но вот эта наша ситуация самоизоляции поставила меня в такую как бы, вот перед фактом: у меня есть расписанное в течение года обучение, когда у меня запрограммированы да, даты, удобные для людей объявлены темы, и мы с ними работаем. А здесь, эта самоизоляция, этот карантин. Знаете, я была вынуждена выйти, вот, Ален, так же как и вы, в, в, в онлайн и научиться онлайн работать. А я вам теперь скажу, мне понравилось. Мне стало интересно. И я поняла, что это абсолютно новый инструмент. Да, он другой. Да, мне нужно по-другому научиться работать. Намного тяжелее энергетически, знаете, вот эта мертвая камера. И вот пробить через эту камеру так, чтобы достучаться до людей, но донести до них вот тот посыл, который ты хочешь дать. И вот здесь как? Да можно и через Zoom это провести, но вопрос, как вы это будете делать, если вы сделаете холодное, скучное совещание, в котором там каждый у вас филиал отчитывается что-то говорит, то вы знаете, этого лучше не делать. А если вы сумеете эмоционально людей включить, раскачать, дать им возможность присоединения, дать им возможность вот этого вот с синергии, которая оказывается через Zoom тоже можно сделать, то можно сделать это и в онлайн формате. Ребят, нам нужно сейчас учиться новым инструментам, которые предлагает нам жизнь. Все равно хотим мы или нет, но у нас впереди максимальный переход в этот цифровой мир. И нужно учиться с этим цифровым миром, ну, как бы контактировать, коммуницировать. Научиться это делать эффективно, учиться это делать правильно. Вы спрашиваете, как лучше провести совещание? Я вам отвечу, эмоционально, энергично, нестандартно. Заведите людей эмоции, придумайте что-то, чтобы люди не просто перед вами отчитывались или слушали ваши какие-то там наставления, которые вы им говорите, а сделайте так, чтобы человек включился, чтобы он захотел включиться, вложиться в тот процесс, который вам сейчас нужно запустить. И это уже ваше искусство как руководителя. Вы знаете, вот когда ко мне приходят и задают вопросы и говорят, мы хотим быть руководителями. Я говорю, окей, что вы понимаете по тем, что такое руководить? Руководить, ребят, это искусство дипломатии. Это научиться определенным образом, сделать так, чтобы человеку рядом с тобой было интересно, чтобы он пошел за тобой, включить его. Это один из талантов руководителя. И вот здесь мне все равно, как вы это, я не знаю, какие вы будете полисы продавать. Но вот как мотивировать людей, как сделать так, чтобы им было вкусненько делать то, что вы хотите, чтобы они сделали. Вот в этом ваше искусство руководителя 100%. Я могу только сказать, что мы зажигаем звезд даже в рамках нашего People Management Live Talk, потому что вот уже пишет «Ольга, заведите свой YouTube-канал! Вас так интересно слушать! И благодаря за тот разговор, который у нас сегодня с вами здесь сложился!» К слову, я скажу, что за 19-18 эфиров мы сегодня побили все временные рекорды. Мы сегодня впервые не пошли по сценарию, и я считаю, что это самая большая ценность, которую мы получили, это человечное общение такое взаимодействие которые можно не всегда можно создать по сценарию в офлайне, а у нас это получилось в онлайн. Я безумно благодарю за этих полтора часа открытой, простой очень доступной понятной информации. Ну, как бы я, думаю, я уверена, что каждый, кто еще остался с нами, получил массу для себя интересных хит-сайтов. Если вы их получили, пожалуйста, напишите, нам будет приятно об этом слышать с Ольгой. Ольга, и ваше финальное слово, что хотите сказать нам, нашим слушателям? Ален, во-первых, я вас хочу поблагодарить вообще за такую прекрасную идею, возможность вот так пообщаться. Честно, я очень обрадовалась, когда вот мне поступило это приглашение. Мы с вами лично не знакомы, вы сейчас познакомились в эфире, и для меня безумное удовольствие, я надеюсь, для вас тоже, та синергия, которая между нами с вами возникла, что мы где-то совпадаем по вот этой волне энергетической, которая, знаете, присутствует в каждом человеке. Еще раз благодарю вас за такую возможность отвечая ребятам там, за свой YouTube-канал, а, я еще раз говорю, я больше камерно работаю, но мы сейчас создаем проект, который будет называться «Личность. Психологическая ДНК». А, в скором времени он появится, он будет на просторах Facebook, а, Телеграма, а, что там у нас еще, в общем, всех современных интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Буду рада и буду рада в силу там, того, чем я занимаюсь, быть полезной. В первую очередь для тех людей, кто видит себя в личностной, в профессиональной реализации, кто неспокоен по жизни, кто хочет дерзать и хочет от этой жизни больше и понимает, что ответственность за это только на нем. Это мой, как бы, я не знаю... Призыв по жизни, я служу таким людям. вот Я вижу себя как эксперта в том, чтобы служить тем людям, которые хотят в этой жизни максимально реализоваться. Поэтому, Алёна, вам еще раз спасибо. Я благодарю всех слушателей. Я абсолютно уверена, ребят, поверьте, что бы ни происходило вокруг, какие бы ни были сложные обстоятельства, мы внутри сильнее. Человек – удивительное существо. Мы способны с вами на удивительные вещи. Давайте просто будем жить и давайте будем просто делать то, что нам нравится. Тогда по жизни получится все. И никакие коронавирусы нам не страшны. а Тем более что-либо подобное. Согласна. Помогать и служить нужно способным. Они станут сильнее и подтянут других. Поэтому, друзья, становитесь сильнее, радуйтесь жизни. И не забывайте, что 27 мая мы хотим встретиться с вами на 8 People Management конференции в онлайне. Это будет интересно. Онлайн-толк. Присоединяйтесь. Вместе быстрее мы преодолеем те вызовы, которые перед нами стоят. Спасибо всем и прекрасного вечера. Спасибо всем, Ален. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Очень взаимно. Пока-пока.